пару дней назад я через другое устройство зашел на свой аккаунт и он был просто какое-то время заблокирован или удален даже но ну, скорее всего заблокирован и когда над вами издеваются лучше не молчать и как-то тоже негативно высказываться в их адрес еще есть такой момент что мне постоянно звонят а, на домашний телефон какие-то люди а, постоянно с какими-то своими услугами а, голос у них как как у робота какого-то просто и а, они а, Сначала молчат, какие-то шумы идут из трубки, а потом уже, когда говоришь ⁇ алло ⁇ они уже начинают входить с тобой в диалог. И это очень какие-то странные люди. И они звонят это всем постоянно. А... А... То есть вот когда я работал, мне какие-то начали сообщения приходить от незнакомых номеров И какие-то звонки с какими-то услугами навязчивыми И вот до того момента, когда я не работал, таких звонков не было И, а, и сообщения были такого рода, что типа пошли гулять То есть я даже не знаю кто меня зовет гулять, еще что-то. То есть для меня спать, например, это настоящее мучение. Мне очень тяжело заснуть абсолютно нет никакого желания спать но мне приходится себя заставлять и вот по утрам тоже кушать особо э, не хочется а тоже селом себя заставляешь а... <кười> <кười> ну, то есть я э, очень люблю нецензурно выражаться в сторону вот этих псиоператоров когда есть травля нет травли а, я даю себе просто волю говорить так как я хочу вот То есть у меня были такие моменты галлюцинации когда я увидел просто дьявола и он был в таком в образе какого-то пацанчика с рогами и в спортивке и он шел со мной рядом и говорил мне я хочу быть таким же ровным пацанчиком, как и ты. Вообще смешно просто. И... И... Есть кое-какие аудиозаписи, в которых есть приблизительно что-то такое. И мне кажется, это просто зомбировка. И... прослушивать какие-либо музыкальные песни очень опасно вот и лично мое наблюдение и то есть каждое видео это как патрон в сторону их летит и если они травят нас например каким-то телевизором, еще что-то мы будем выпускать свои э, видеоролики и просто таким образом э, как-то э, сделать так, чтобы они вели себя поспокойнее и э, то есть вот когда, например, в университете началась эта травля, я просто молчал, тоже ничего не говорил. И я абсолютно не знал, как себя в такой ситуации вести. И если, например, не защищать свою психику от таких псиударов, то она у вас просто накроется. То есть еще у меня такое прозвище иногда мне давали все операторы, что я какой-то циклоп. То есть очень любили повторять это слово постоянно. Вот. Я так медленно говорю и рассуждаю, потому что... Мои видеоролики это спонтанно, я к ним не готовлюсь и просто говорю, что думаю, конечно, заранее немного обдумываю свои слова, что говорить, а, вот как говорить, как, преподно как преподнести информацию. То есть еще хочу поговорить о сигнализациях. Вот моменты, когда у тебя изменено восприятие, ты просто, например, думаешь о чем-то своем или говоришь о чем-то своем. И вот эти сигнализации звенят. И как будто они как-то тебе подают сигнал, что а, что типа они с тобой согласны или еще как-то ну как я это воспринимаю как какой-то как положительный какой-то отзыв на мою мысль или или еще что-то вот у меня вообще было такое ощущение что они общаются со мной через сигнализации то есть это конечно смешно но вот такие мои наблюдения Я, конечно, заранее извиняюсь, что у меня такие длительные продолжительные паузы, просто мне приходится вспоминать на ходу, о чем еще можно сказать. То есть даже вот я замечал, что э, э, ездят какие-то машины с пожарными лестницами. И у меня было такое чувство, что они устроили вот передо мной шоу. И у меня было такое чувство, что они сейчас передо мной какие-то трюки будут делать. Или, или, э, или заставлять меня их делать. Вот. Когда я лежал в больнице, один пациент, я проснулся, еще как бы не до конца проснулся, и он мне такой говорит, что они для тебя трюки больше не будут делать. То есть такие вот странные какие-то вещи в моей жизни, я их абсолютно никак не могу объяснить на самом деле мой арсенал истории уже почти заканчивается я уже не знаю о чем можно поговорить а... А, вот когда на работе был а была у нас одна такая женщина как бы она была главная и и я прихожу я два дня отработал я очень устал она еще не хочет на карточку за зарплату перечислять и мне приходится на третий день ехать я просто устал задолбался и у меня нервная система сильно была истощена и прихожу и она даже не может дать денег тебе потому что надо разменять размены там кому-то не дали но я подошел мне разменяли деньги почему-то кому-то не разменяли мне разменяли и такие такой разговор у нее был что что я а про вас все знаю, то есть нас было трое, и она нам говорит, я про вас все знаю, кто сколько был женат, кто вообще не женат, и смотрит на меня. У меня началась настоящая дикая какая-то паранойя. Вообще просто. и вот рабочие какие-то тоже включали какие-то то есть я был не общительный а такой неразговорчивый и и рабочие какие-то включали какие-то видеозаписи о том, что типа малообщительные люди, типа, очень умные, еще что-то. И меня это как-то напрягало. И. А... И после этого, через какое-то время, они бегали по рабочему месту и что-то обсуждали, говорили. Вот, короче, ч психическую атаку сделал. Ну, как недословно, конечно, но смысл такой. То есть со мной э, работал какой-то наркоман, и он э, узнал, что я живу сейчас один и очень просился ко мне домой. Я, конечно, отказал, зачем он мне нужен просто. И.. Вот этот наркоман открыто говорил, что он а, что-то употребляет, да, такое. И, и, и, и, и в итоге, чем все закончилось, тем, что все знали, что он наркоман, и его тоже обсуждать начали. То есть не в его присутствии, а в моем присутствии начали говорить, типа как он не боится связываться с наркоманом. И... Так, мысль потерял. И... И в итоге, самое интересное, что оставили на работе не меня, а его, хотя я дольше его работал то есть оставили его а, может потому что я не всегда выходил на смены когда другие люди не уходили потому что я например уста дико уставал два через два работать они еще хотят три через один четыре дня работы и пять дней работы то есть сутками практически и для меня это вообще был какой-то ужас Вот что этот наркоман мог просто что-то мне он переливал нам подарили, короче, коньяк и он переливал коньяк ко мне бутылку из под воды и, и конечно он это делал все при мне я не знаю как что было но может он меня какой-то сигареты угостил просто в которой был не табак а что-то еще, но наверное бы я почувствовал бы что что-то не то. Так что у меня вообще даже нет никаких версий а, второй волне пситеррора, а, как они так а, загоняют так психику и меняют так восприятие, просто а, доходит до смешного, что придираешься к сигнализациям. <свист> вот, а... наверное, все.